Главное, что вы здесь покупаете, это вы покупаете доходный бизнес себе. Как вам видон вообще, а? Это басик, вот море. А вы можете сказать, какая заселяемость у вас сейчас вообще? Здесь у вас доход будет на самом деле больше, чем везде по соотношению вложенного и полученного. 10 превращается в 20 миллионов, 5 превращается в 10 миллионов, 2,5 превращается в 5, 30, 60. Выглядит все вот так по-современному, по-европейски. Это хорошее качество, это хорошая отделка, это качественный сервис, это мировой оператор. И мировой оператор, который занимается именно вот в этом случае, не каким-то бюджетным жильем. Все апартаменты идут с качественнейшим ремонтом. Все здесь сделано вкусно, эстетично, и это как бы не дешевый сегмент. То есть это уже бизнес плюс, может быть даже элит. Всем привет, с вами Макс Репьев, вы вновь на канале Репей Курортная Недвижимость. И сегодня мы решили сделать такой небольшой прохват по апартаментным комплексам и взяли в аренду вот этот вот бусик от Белка Кар. На самом деле сегодня будет такой коротенький видос, просто прокатимся по апартаментам, посмотрим, что они на сегодняшний день представляют, какие цены, какие плюсы, минусы. Не будем какое-то особое внимание заострять на каждом, просто кратенько, чтобы вы понимали, что где есть интересное, неинтересное. И так далее. Для чего это все подходит? А вообще удобно? Нет вам здесь? Да. да не а с оборудованием разобраться не можем. Короче, вот эта штуковина стоит 4 800 в день вместе с бензином, и на ней можно проехать целых 100 километров. Первым комплексом мы сегодня О, посмотрим да. Лао Резорт и Спа, и оттуда начнем двигаться в сторону Сочи, то есть заедем в Лао, потом, может быть, чуть-чуть заедем в Лучезарный. Ну просто так посмотрим как там вообще обстановочка Дальше в Дагомыс И наверное на Сочи закончим Потому что много у нас сегодня времени на это нет Вообще прикольно что Белка использует новые тачки И вот конкретно у нас бусик с пробегом 5758 км На самом деле он очень круто подойдет для семьи Если вы приезжаете в Сочи или большой компании Арендовали его просто и помчали куда-нибудь на поляну 4800 в день вместе с бензом я думаю что это за глаза просто когда я например езжу на соревнования по россии бусик взять в аренду огромная просто проблема то есть любую легковушку вообще внедорожник люкс класс нет никакой сложности бусик в аренду взять невозможно в сочи наконец-то сделали вот эту тему и я вот сегодня с удовольствием первый раз это пробую но мне пока нравится до остановились в Дагамысе. за мандаринками. Сразу хочу сказать минусы по тачке, что сзади не открываются задние окна вообще, то есть только передние никаких порточек сзади нет только кондиционер и если у кого-то есть проблемы с тем, что их укачивают, то соответственно возникает некоторая сложность ну и по пути вот заехали за мандаринками марокканскими из красного белого Объект сейчас здесь получит презентацию. Ну, Ребятам, освоим информацию в памяти, сходим на стройку, что они и двинем дальше. Я напомню, это отельный комплекс у нас в первую очередь с полноценной инфраструктурой, полной на территории с международным отельным оператором и с, соответственно примерятельным сервисом. То есть, мы будем сертифицироваться на 4 тысячи. Информация по Лао Резорт и здесь Здесь 10 гектар земли Ребята поставили сюда, уже заключили договор С мировым управляющим отельером Виндом И здесь они планируют сделать обособленную территорию С кучей бассейнов, спа-зон Ресторанами, парковками, детскими площадками Спортивными площадками И всем-всем-всем То есть это такая некая Мрия, которая находится в Крыму Но только не у моря Причем у ребят здесь есть еще собственный пляж ну как, он не собственный, но у них в аренде. И отсюда будет курсировать транспорт. Потому что здесь они находятся не в первой береговой линии, а 150 метров до нее. Это, наверное, такой единственный минус, ну, который мне, вот, например, не очень нравится. То, что здесь это не первая береговая линия. Но ребята а, вытаскивают это все за счет территории, То есть вот здесь будет стоять корпус, здесь, здесь. Короче, вся территория будет в корпусах. А эти вот уже достраивают. Сдача, кстати, планируется в следующем году, в 2022-м. И средний чек погоды у них получается в районе 10 тысяч сутки. То есть от 4,5 до 17 тысяч сутки. Они именно за счет территории хотят а, привлечь сюда огромное количество людей. И за счет мирового ательера, который представлен в 90 странах, 9 тысяч отелей у ребят есть. Представляете, какая рекламная нагрузка, то есть особо там не нужно напрягаться, чтобы рассказать о том, что мы сделали новый отель в Сочи. Можете приехать сюда и жить. Поэтому я думаю, что место будет качать. А сейчас мы быстренько прошмагнем сюда, первый этаж, я так понимаю, это коммерческий, то есть здесь будут рестораны и все-все-все. И посмотрим просто, где мы находимся, вообще темпы стройки, ну, в принципе, много что сделано, выглядит все хорошо. Короче, основное направление Лао Resort Spa это все-таки заработок такой пассивный, потому что вы здесь покупаете апартамент и обязательно должны его сдавать. Цены начинаются от 8,5 миллионов рублей. И дом до бесконечности. Можно пообъединять, можно еще что-нибудь. Есть апарты как без ремонта, есть с ремонтом. Если, например, вы не хотите сдавать в аренду, не хотите отдавать в управление, то вы, в принципе, можете купить апартамент с предчастовой отделкой, сделать это все под себя, но только вы уже, к сожалению, не сможете это все дело сдавать через управляющую компанию, потому что она берет только все по своим стандартам. Вот такая, господа, история. Так, это среднестатистический номер. 25 квадратных метров. Здесь будет большое окно. И, о, бассейн уже заливает. Вон, кстати, море видно. По сути, два выхода. Один идет вот здесь, вот так чик туда. И второй идет в объезд вот так. То есть трансфер будет именно... Таким образом и ездить. А вот это получается большая часть это коммерция, да? Там будет это лобби, с... рестораны, это... еще что-нибудь. Вот, под нами это спа. И вот там мы видим отсюда бассейн. Это чаша. Вот если присмотреть. А это, это тоже бассейн. Это Или фонтан. Это закрытый, а это открытый. А, а, все, я помню, вон. Но ну, на камере на самом деле будет не видно. Там уже отлита бетоном, такая большая чаша бассейна закрытого. А этот будет не подогреваемый Подогреваемый. То есть можно и там, и тут. Конечно. Сейчас, на самом деле, очень слабо верится в эти 10 тысяч, да, с квадратного метра. Но если будет территория, вот ту, которую вы на рендерах сейчас видите, то верится очень даже хорошо. Потому что много кто сейчас хочет именно отелей с хорошим сервисом, с хорошей инфраструктурой, здесь это все можно получить. То есть можете, пожалуйста, сейчас в это проинвестировать, получать пассивный доход, например, на миллион, может быть, полтора миллиона в год. Это уже с вычетом, кстати, расходов, потому что ребята заявляют, что а, именно общий такой грязный доход будет в районе 2,5-3 миллионов рублей. Много каких отелей мы в свое время упустили из вида, упустили из внимания, потому что они действительно стартанули с крутой территорией и действительно зарабатывают эти деньги, а мы в них когда-то не поверили. Здесь просто видно и темп стройки, и темп всего. В следующем году это все сдается, начнет уже функционировать. Конечно, первый год будет провальный, это и так всем понятно, потому что место будет раскачиваться. Но я думаю, что на реальный доход вот в этот миллион-полтора можно будет выйти примерно через 2-3 года. Вот Раньше, наверное, вряд ли, потому что место должно еще прижиться. К тому же они сдадут и запустят вот эту вот очередь, а вот здесь будет строиться вторая. То есть тоже создаст некий дискомфорт, и отсюда, конечно, цена именно вот этого вашего пассивного дохода не будет великой. Но опять же, как инвестирование вложение в то, что уже существует, именно в мировую отельную сеть, Почему бы, собственно, и нет? Пока выглядит так не очень красиво, но черновые объекты, они всегда некрасивые, но максимально интересны к покупке. Потому что вы покупаете не готовый вариант, который идет с такими небольшими рисками, что нужно подождать, а вдруг не получится, или вдруг они не исполняют концепцию, а когда они эту концепцию исполняют, 10 превращается в 20 миллионов, 5 превращается в 10 миллионов, 2,5 превращается в 5, 30 в 60. Это был ЛАО, Резорт и СПА, господа, мы двигаем. В общем, мы приехали на Лучезарный, тут, как обычно, нет мест и пытаемся запарковаться на пляже приятного отдыха Дивный. Написано, нажмите кнопку, нажимаем, подождите, нажмите кнопку, нажимаем, опять, опять. Вот такая история. Лучезарный, на самом деле, находится в очень крутом расположении к морю, потому что это прям первая-первая-первая береговая линия. Но и минус, наверное, в том, что это находится между Сочи и Лао. То есть это безинфраструктурное место, здесь внутреннее наполнение есть с ресторанами, с зонами бассейнами. Но вы здесь будете как такой интроверт вдали от цивилизации. Можно конечно на ласточки добраться, но нужно будет доехать до Лао, сесть и доехать до Сочи. А вообще сама по себе территория выглядит вот так. Крутой бассейн здесь сделан. То есть он такой типа инфинити, переливной, вы из него плаваете и такое ощущение как будто в море плаваете. Вот видите как это выглядит. То есть это басик, вот море И, кстати, отсюда, наверное, будет хорошо видно сам пляж То есть он хороший, ровный, без волнорезов Вот так это все Господа, выглядит. вот бассейн Infinity переливной. именно это и создает ощущение, что вы, плавая в бассейне, кажется, как будто в море Но можете и здесь позагорать, как вон кто-то лежит, кстати, и загорает На улице, на секундочку... 17 градусов сейчас. Хорошо, ну, Андрюха, Андрюха, Андрюха. Ты единственный просто умный человек в очках. Среди станция скажи. рядом. Так красиво, симпатично, конечно. Территория. Ты здесь не был же еще ни разу. Не, не я тут когда-то давно-давно гулял. Когда ничего не было еще. Но самый большой плюс территория, конечно. Когда нет территории, становится очень скучно даже если крутая территория, где-то в отдалении от моря, все равно это очень круто. Ну да. Здесь на самом деле у ребят были проблемы с доверительным управлением, именно с управляющей компанией. Но, как вы понимаете, это все можно всегда изменить. Поэтому на это предлагаю особого внимания не обращать. То есть все это решается, все это в дальнейшем будет круто. И в дальнейшем, я думаю, можно получать здесь действительно хороший доход, потому что место само по себе уникальное. Оно тихое, спокойное, недалеко от Сочи. Ну, как бы на машине доберетесь, пешком не дойдете. Эстетично, с променадами. Вон, видите, все идут, фоткают, значит, народу нравится. Спортивные площадки здесь есть. Детская, вон, какая-то скалолазная площадка. Есть зона небольшого воркаута ну и вот так выглядят все апартаменты на самом деле вот таких вот проектов в Сочи достаточно много потому что это изначально был выкуплен бывший санаторий Лучезарный его перестроили и сделали здесь люкс то же самое, например, это Покровский в Сочи, это Мане. Здесь средняя площадь, это 25 квадратных метров. Есть и больше, конечно, там под объединение, крайние, есть апартаменты и так далее. Все они идут с ремонтом. Ну, сейчас, чуть позже, мы с вами зайдем просто внутрь, я вам покажу, как это все выглядит. И вот терраса у кого-то просто потрясающая, смотрите. Вот раз, а здесь море. Классно же. А ребята здесь еще украсили, кстати, ресторанчик к Новому году. Ну, выглядит вроде ничего, летняя такая терраса у них здесь есть. Все красиво, симпатично. Здесь просто была возможность у ребят из старого санатория сделать хорошую территорию. Причем она, кстати, не до конца доделана. Тут еще будет конференц-центр и так далее. Пойдем по променаду, Андрюх, ты че? Выглядит все вот так по-современному, по-европейски. То, что это не высотное какое-то строительство, уединенное, комфортное, где не будет много соседей. Мне кажется, тебе что такое нравится. Ты же любишь вот так? Да, конечно. Ну, все. Застройщик мой дом строил, кстати. Ну, у тебя-то свечка, да и боже, конечно. Ага. Но качество. И вот такой вот а пупочек земли у тебя свечка. Качество. А здесь нормально все. Да. Входная группа выглядит, ну, очень так. Со вкусом. Электрические двери вот даже есть. И вот такое вот добранство. Внутренняя зона холла. Здесь ресепшн. И лифты, реклама. сервисы какие-то продают. Кофеек. 100 рублей стоит. Я думал, бесплатный будет. К сожалению, сегодня какой-то особенный день у ребят, которые занимаются здесь показами. И они почему-то не могут нам открыть помещение. Поэтому мы вам их здесь показать не сможем. А вы можете сказать, какая заселяемость у вас сейчас вообще? Хотя 50% именно на новогодние праздники, если большая. Окей. А вот сейчас в межсезонье? Средний. 40-50%? Спасибо большое. Он просто спалил, что я камеру включил. Поэтому если бы он не услышал, как вот это вот ин-тын-тын включается, информация была бы полнее. У меня здесь есть предложение с ремонтом на втором этаже 20 метров за 9700. Да, вот именно в этом корпусе? Да. То есть вот, господа, за 9700, пожалуйста, можно приобрести. Но, наверное, минусы, да, еще раз повторю, это железная дорога, которую в дальнейшем планируют закрыть, но посмотрим, как это сделают, что это все-таки не Сочи, это между Сочи и Лао, и что здесь есть пока еще непонятки с управляющей компанией, которые в дальнейшем, наверное, все-таки разрешатся. Но территория действительно заслуживает особого внимания, и управляющая компания, и именно, может быть, их работа, это дело наживное, но лучезарный, по сути, работает всего лишь полтора года именно функционирует комплекс испытывает пока детские болезни, сейчас это все отстроят и будет все замечательно, но внешне внешне, он действительно ну, очень прекрасно выглядит, минимальная цена 9700 это именно вот здесь с ремонтом совсем? да, но ну, как бы территория я думаю за эти деньги ну наверное лучше взять здесь, чем в ЛАО сейчас, согласен, там ну там 8500 в чернее с ремонтом она так и получится 10 согласен, и плюс сдается через год пока это все запустится. А здесь уже, пожалуйста, юзайте. Это совсем другой проект, конечно, и его большой плюс, что он находится прямо возле моря. Вот такими темпами здесь пока еще идет стройка. Это новые корпуса, которые строятся. И та самая минимальная стоимость, которую я вам называл вначале, она будет встречаться именно здесь. Также у ребят здесь, как вы видели, есть бассейны, хорошие променады, хорошие выходы, достаточно такая большая территория. Но вы знаете, что мне интересно? У нас недавно был, ну действительно большой шторм Меретинскую набережную размолотило Как это все будет здесь, потому что здесь все недалеко Но исходя из того, что я вижу вся плитка целая А шторм-то был нехилый Значит им вообще здесь не досталось Противоволновые работы сделаны То есть если даже будет сильная волна Сильная волна Она будет разбиваться об вот эту вот историю Ну и может быть конечно переходить еще на второй уровень Вот сюда но никакого здесь какого-то не будет. Просто почему, например, затапливало Эмеретинский, потому что точка посадки Олимпийского парка, именно вот Эмеретинского жилого комплекса и так далее, ниже уровня моря. Поэтому там встречаются такие проблемы. Здесь, как вы понимаете, вот море, вот дом. То есть ремонт здесь вам никакой не затопит. То же самое и здесь. Ни машину не смоет, ничего не произойдет. Короче, я так понимаю, ребятам здесь прям сильно нравится, что Настя что-то снимает. Женя пошла дзен ловить, Илюха на турнички пошел, вон он разминается. И ребята тоже вон что-то снимают, смотрят так вдумчиво вот в этот бирюзовый цвет. Лучезарный прекрасный, действительно. Тут есть свой контингент людей, которым это подходит. И это, наверное, ребята, которые хотят именно уединенного такого отдыха, чтобы их никто не докучал. Плюс это все... Закрытая территория, которая расстраивается. То есть, в принципе, можно еще и рассмотреть это как вложение. Ну, во-первых, пассивный доход. А во-вторых, это все еще и принесет вам дальнейший прирост в цене. Что за пушка нас возит? Жаль, что нельзя зайти с той стороны. Благо, здесь ровный пол. И можно зашуршать через пассажирскую дверь. Мы приехали на морской каскад. И здесь, наверное, сразу да, видно, какой первый минус, это заезд. То есть вот дом, вот по таким у нас уклонам стоит тачка, мы даже под нее здесь подложили вот такой вот кирпичик. Прикорен он тем, что это небольшой бутик, отель, апартаменты. Ребята здесь должны, мне кажется, были уже отрыть чашу для бассейна. Где-то вот здесь постоянно работают ребята, делают электрики. Но что-то чаша для бассейна да, здесь конечно. пока еще не видать. Вот такое расположение то есть он такой каскадным способом расположен. Вон уже кондеры поставили за носик, Кстати, видите, да, все. И здесь у нас море: пляж Дагомыса, каравелла Португалии. Вот вокзальчик Дагомыса. То есть отсюда можно спокойно уехать в любую точку: и в Олимпийский парк, и на Поляну, и в Краснодар, и куда вам захочется. А вот здесь, по-моему, на этом месте должен быть бассейн, которого пока еще нет. Много что сделано и снаружи, и внутри. Сейчас мы идем посмотреть, наверное, самый недорогой такой апарт из прикольных. Вообще, минимальная цена 800, но без вида. А есть хороший, но с видом за десятку. Что там? Посередочку. Такие, чтобы враг не прошел. Блин, но дверь прям массивная очень тяжелая, Я даже тяжело открыть, да. вот господа самый недорогой, а, ребята здесь еще правда доделывают ремонт, то есть будет здесь финишная такая подготовка нужно будет поставить там либо душевую кабину либо ванну, как бы тут уже выводы он есть, и вот такого формата, номер 36 здесь метров и вот такая, вообще морской каскад а, интересен тем, что у него каждый номер идет с террасами вот мы такие вышли и вот так вот это должно эксплуатироваться, как вот у ребят. Здесь будут, конечно, такие перегородки стоять для того, чтобы вы не мешали друг другу, но именно за это мне он нравится. 10 миллионов рублей стоит конкретно вот этот. А самая такая небольшая видовая, невидовая, я так понимаю, что это вот она, стоит 100 Из минусов, наверное, что здесь достаточно такой жестковатый подъезд. Как вы понимаете, вот мы встали, улица такая, она прям узкая, но здесь вы, наверное, будете ходить пешком. Парковка здесь небольшая, много машин, это не мировой оператор, но, тем не менее, это уже Дагомыс, здесь все рядом есть, сдача в аренду вам будет обеспечена, но, тем не менее, это не какая-нибудь Рамада, это не Виндом, это не Редисон, это просто ну, такая локальная, точнее, она не совсем локальная, но управляющая компания. При этом здесь номера уже сданы, то есть вы можете оформляться это все в Росреестре и Получать наслаждение. То есть, если вы хотите прям получать постоянный пассивный доход, то, возможно, это не ваш вариант. Здесь вы, наверное, знаете, как вот и для себя, и для сдачи. Вот это, наверное, будет ну, идеальное, чем то, что мы с вами видели до. Потому что там есть жесткий регламент а, по тому, как с вами работать, то есть две недели летом, две недели зимой, больше ничего, причем вы еще будете согласовывать это задолго, а здесь вы можете сами к себе приехать наверняка и никаких проблем не будет, это Дагомыс, но маленький такой бутик-отель, без территории, без всего, но тем не менее, но, конечно, террасы дарят огромный кайф, то есть вы выходите, сейчас нам тут ребята обещают сделать кофеек, и мы с вами проникнемся этой историей, попьем кофе с видом на море. Выходим на террасу значит, Садимся Вот на этот Замечательный диван И вот так вот каждое утро В принципе можно делать А еще кстати здесь огромный плюс Что уже можно купить это в ипотеку Сбербанка Центр инвеста Так что если нет например 10 миллионов сразу Пожалуйста можете провернуть это все через ипотечные средства Это был морской Каскад. Но мы сейчас поедем еще в Адажуо, попробуем заехать. Покажем вам, как там. То есть у нас, как вы понимаете, все апартаменты сегодня в бюджете там от 8,5 до 12 там, миллионов рублей. Ну, примерно. Там будет чуть дороже. Значит, господа, приехали мы в Водажу Леронт, Сочи. Сразу идем смотреть шоурум. Мне здесь больше нравится, я остаюсь. Внутри Адашуа выглядит вот так. Здесь пока еще нет клининга, но уже очень все приятно выглядит. Сам по себе Адашуа выглядит внутри вот так. Во-первых, все апартаменты идут с качественнейшим ремонтом. Все здесь сделано вкусно, эстетично и это как бы не дешевый сегмент. То есть это уже бизнес плюс, может быть даже элит. Здесь 5 гектаров земли и огромное наполнение всего и вся. Плюс есть собственный пляж, панорамный лифт, который спускает вас на этот пляж. И, соответственно, цены здесь будут немножко отличаться. Мы сейчас находимся в таком просто шоу-руме. Это большой апартамент, 90 квадратных метров. У него есть террасы. То есть я просто вам на его примере покажу, как это все выглядит. То есть стоит хорошая кухня камнем. Здесь электролюкс, такая плита. То есть все изначально укомплектовано. Кондиционирование, то есть все как должно быть. Нормальная мебель, нормальная техника, подсветка, хорошие цветовые решения, настенные панели. Кстати, санузла 2, вы заметили, да? Один здесь, второй вот находится. И нормального размера вот такая спальня. Здесь вы покупаете даже не расположение, здесь вы покупаете даже не ремонт, вы здесь покупаете в целом сеть. Сеть, которая заточена на весь мир, у которой есть хорошее управление, у которой есть хороший сервис, и вы здесь будете получать ну, совершенно другие доходы. Пойдемте, просто покажу вам, как выглядит терраса. Здесь, например, в отличие от всех остальных апартаментов, в которых мы были, заходит ресторан Новикова. Здесь будет фитнес, здесь будет медикал-спа, здесь будет вот бассейн, например, большой. Здесь будет абсолютное все наполнение. При этом рядом с нами еще санаторий управления делами президента. Вот у них, в принципе, проход. Чик-чик-чик и туда, на море. Проходите, то есть самое главное, что вы здесь покупаете, это вы покупаете доходный бизнес себе. А минимальная цена, если, например, мы будем рассматривать не вот такой апартамент, а маленькую студию, это будет 14 миллионов рублей. Если мы, например, захотим рассмотреть вот такой, то это будет в районе 35 миллионов рублей, но с него, опять же, можно получать чистыми 3 миллиона 200 тысяч в год. Это уже с вычетом всех расходов и всего-всего. Но 35 миллионов рублей. Но здесь именно сделан такой упор на концепцию, что это все-таки бизнес плюс. Это хорошее качество, это хорошая отделка, это качественный сервис, это мировой оператор. И мировой оператор, который занимается именно вот в этом случае, не каким-то бюджетным жильем. Здесь упор сделан на сервис. Самое главное, что вы должны знать про этот проект, это то, что вы здесь вкладываете в действительно хорошую сдачу, где ребята будут заморачиваться, рвать попу для того, чтобы вы получали свои денежки. И здесь действительно будет хороший сервис. В отличие от всех других проектов, которые мы сегодня увидели, это будет на голову выше. Вот это самое главное, что нужно знать об этом комплексе. Вот. А мы дальше мчим на другой. Ну и господа, напоследок, мы приехали на него. она же на сегодняшний день плюс резиденц, у нас здесь есть несколько инвесторских предложений. Тут на самом деле глобальная перестройка идет всего, потому что мы снимали примерно, наверное, с год назад обзорчик на него, и он еще был такой э, в одеянии. А сейчас-то, вы видите, весь просто тут что-то поломали, разделали. Находимся в районе Новой Сочи. Здесь недалеко у нас дача президента находится, прям вот совсем-совсем близко. Рендеры вы сейчас увидите, как это все будет выглядеть. Ну, пойдемте, посмотрим, что вообще будет выглядеть. Территория здесь действительно большая, потому что здесь есть куча бассейнов, есть ресторан на 20 этаже, на секундочку, мы сейчас туда еще поднимемся, вы посмотрите, как это все выглядит. А, здесь есть такой вот небольшой домик для йоги, куча парковки, вот здесь вот еще один будет ресторан находиться, а, 20-этажная свечка, три этажа, по-моему, они идут немножечко вниз. Куча бассейнов, куча спортивных площадок, каворкинг с скрытым санузлом и баром. В общем, все здесь абсолютно есть. И концепция именно у него, опять же, плюс резень на сегодняшний день называется, это отель, который не требует выхода вообще за территорию. То есть все будет здесь. И, кстати, здесь уже есть... Отельный оператор Азимут, тот самый, который управляет большинством объектов на Красной Поляне. И они вам предлагают условия, 24% им, остальное вам, но ну, налог с дохода вы тоже заплатите. Единственный объект сегодня, который нас заставил э, надеть, каски, вот такие вот темы. Мне кажется, нас можно прямо сейчас отправить куда-нибудь на стройку, что-нибудь строить. Или, или, возможно, восстанавливать дорогу, дорогу в Дагомысе. Вот так вот будет выглядеть шоу-рум, значит, здесь санузел, все согласитесь, выглядит ну, неплохо, и здесь вот такие вот хоромы, нормальная двуспалочка, здесь можно как-то вас подвинуть, будет вот электролюкс, платин между прочим, я бы там какой, холодильник электролюкс тоже маленький, ну короче, все готово под сдачу сразу. То есть как, за, как заехал, кости кинул и вот сразу кайфуешь. Да, окна. Окна, кстати, портальные, господа. Это все сдвигается. Я очень люблю вот эти порталы. То есть да, и тут да, еще да. вот балкончик. Ну туда просто нельзя выйти, потому что там строительная работа песок, песок, в что. -то. Но выглядит вообще так-то все очень даже на уровне пушка будет. А вот стандартный номер, который вы можете приобрести в Невере, это 25 квадратных метров, плюс резина, Здесь у вас будет полностью комплектовано, но на сегодняшний день мы видим просто такие голые стены, где даже нет окон. А, на сегодняшний день вы это все можете зарегистрировать в Росреестре, оформить свою покупку. То есть ребята делают реконструкцию здания. Все у них чистую. Во-первых, идет полная стоимость договора. Все влегал, Никаких проблем нет. Можете приобрести. То есть у вас здесь будет вот такой вот санузел. Пока его здесь не существует, да? И будет вот такой вот номер. Ну, в принципе, апартаменты все одинаковые. Пойдемте теперь дальше на балкон. Порассуждаем, как что. Вот здесь будет вот этот самый ресторанчик, скайбар, Про который я вам только что говорил. На девятнадцатом этаже. Как вам видон вообще, а? Ну... На закате, на самом деле, мы очень удачно сюда приехали И вот это, в принципе, вся территория Вот один из бассейнов Вот это все зеленые посаждения Вот там вот КПП это все относится к плюс резиденции. То есть вы на сегодняшний день просто покупаете апартамент. Они, кстати, могут быть с ремонта. Но это дополнительно 1 миллион 370 тысяч за номера стандарт стоит. А можете, например, если вы хотите для инвестирования купить, можете этот ремонт выкинуть. А минимальная цена на сегодняшний день 12 800, но это правда до нового года. Поэтому тут осталось по сути это совсем чуть-чуть. Я просто надеюсь, что этот видос выпущу побыстрее, чтобы вы это все успели промыслить анализировать. И здесь у вас доход а, будет на самом деле больше, чем везде по соотношению вложенного и полученного. Потому что здесь вы будете получать примерно 2,5 миллиона чистыми с номеров стандарт. Так как это крупный опять же отельер, но у нас сегодня в принципе все практически объекты были с крупными И здесь вы сможете сдавать, получать доход наверное больше, чем все. И опять же заплатите 12,800. То есть в ЛАО это конечно там от 8,5 ну, там доход чуть меньше. Лучезарный, я вам рассказал, что там пока еще непонятки с управляющей компании. А даже, ну, там вообще все понятно, что все круто и классно. Но 3,5 миллиона рублей вы будете получать с номера, который будет стоить 35 миллионов рублей. Здесь 2,5 вы будете получать с номера, который стоит 12 миллионов рублей. Вот. Как бы мне кажется, что... Вполне себе понятно, но единственное, что здесь нужно прям будет долго подождать, потому что все это пока находится вот в таком вот состоянии, здесь идет капитальная реконструкция всего, но в дальнейшем будет прям жир жирнющий, который только можно будет представить. Но опять же, цена вообще как бы действует только до нового года. Если мы, например, захотим купить дальше, то это 480 тысяч за квадрат, а в дальнейшем это будет 700 от 600-650. От 600-650. То есть, ну, по сути, до Нового года есть шанс. Блин, солнце как заходит, так круто. Здесь будет бар. То есть вы будете в своем апартаменте, либо люди, которые будут снимать эти апартаменты, поднимутся сюда, как кайфанут. Видите, как у нас Насти взгляд завораживает? Завораживает. Блин, тебе, конечно, очень а идет эта штука. Да, желтый цвет. Это, господа, вид на горы. На обратную сторону. И здесь, ну, во-первых, видно центр Сочи, вот Альпийский квартал, море Мол, раз-два-три, район Донская, Ахун вот прямо, ну, морской порт вот тут вот еще чуть-чуть видно. -чуть. То есть, по факту, виды с любого апартамента открываются неплохие. Ну, либо на горы, либо на море, тут уже смотря, что вы выберете. И самое интересное, что здесь нет какой-то прям глобальной застройки по соседству. То есть в основном это частный такой сектор, нормальные коттеджи и недалеко до центра Сочи, плюс еще пляж есть. Здесь ребята также заточены на бизнес, то есть это опять же коммерческая лошадка, покупаете, сдаете, получаете доход и еще плюс, ну, наверное, дорожают все-таки в цене, скорее всего так, да. Ну, по расположению, я думаю, вы все понимаете, то есть вот центр города, вот он, его очень хорошо видно. В принципе, объект действительно интересен. Из того, что мы сегодня с вами посмотрели, по соотношению цена качества, еще раз повторюсь, здесь вы просто будете получать больше. И он находится ну, поближе ко всему. Плюс инфраструктура, архитектура, бассейны, все закрыто, ну, рядом центр. Конечно, это сильно подкупает. Но э, мы не зря показали вам все объекты, которые на сегодняшний день есть именно вот в той части. Это далеко не все апартаменты, которые вообще представлены в Сочи, потому что есть еще много что в центре, много что в Адлере, много что на поляне. У нас э, есть еще дополнительные экскурсии, которые мы с ребятами также будем совершать. То есть у нас в планах следующая экскурсия, это мы прокатимся по центру Сочи и, может быть, захватим немножко Адлера. Сегодня мы... ну просто физически не успели бы это все отсмотреть. Мы показали вам объекты, которые вообще представлены на сегодняшний день. Нормальные апартаменты именно, которые можно сдавать в аренду на сегодняшний день, вот стоят там в пределах от 9, так скажем, миллионов рублей, и вы с них можете получать нормальный доход, окупая их примерно за 8-10-12 лет. Еще раз повторюсь, помимо этих апартов, которые вы сегодня увидели, есть еще другие, которые просто не влезли в этот видос, они будут чуть позже, то есть мы где-то, может, в течение месяца, может, в течение полутора снимем остальную часть этих апартаментов для пассивного дохода, но уже из увиденного у вас хотя бы складывается какая-то маленькая такая картинка, что вообще представлено, что можно приобрести, что нравится и ближе по душе, что вам вообще никак не нравится и так далее и тому подобное. Знаете, что апартаменты и вообще жилье в Сочи есть на любой вкус, на любой кошелек, на любой бюджет. На соотношение цена-качество, ну, как бы тут уже выбирайте сами. То есть мы вам дали пищу для размышлений. Если есть, например, какие-то вопросы и какие-то моменты хотелось бы вам больше уточнить, понять, спросить нам совет или еще что-то, то ссылочки указаны внизу в описании к этому видосу. Мы постарались вам дать максимально объективную информацию с плюсами, минусами и так далее и тому подобное. Вот, с вами был я, Макс Репьев, и вон, ребята из Репер Они все огромные красавчики, мы сегодня действительно совершили большую работу, и вы большие молодцы, что досмотрели этот видос до конца. Вами желаю хорошего настроения, удачи, всех благ и приятных видов из окна. Пока.